Всем привет! Сегодня 1.08.2021 года. Торговая программа уже торгует 8 месяцев. Прибыль за 8 месяцев составила 211%. За прошлый месяц. Включаем истории. Смотрим. С 1.07. Программа торговала, 17 долларов. Если 17 отнять от 186, получится 169. Таким образом, за целый месяц наторговала 10, прибыль составила 10 10,5%. Кто не помнит, программа была запущена 1 декабря 2020 года. Уже прошло 8 месяцев Можете посмотреть по всем видео Везде светится зеленым Но тут правда Немножко проскальзывание было Но все равно плюс закрылось Везде где зеленым значит Закрыто с прибылью По тейк Так, Итак напоминаю Торговля началась с 60 долларов Сейчас. Вот 6000 центов 60 долларов был запущен 1 декабря 2020 10:44. Сегодня рынок закрыт, правда, сегодня выходной, но так попало, что первое число попало на выходной. Рынок откроется сегодня ночью. Итого 21:43. Прибыль за прошлый месяц 17,07 центов, 17 долларов 7 центов. Общий баланс счета с 60 вырос до 186-83. Я оставлю ссылочку, где можно в профиль зайти, и посмотреть, какая... В общем, по месяцам можно посмотреть всю статистику. Кому интересно, может подключить свой счет к, данному, к данной программе и получать пассивный доход. Всем пока.